Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Сергей. В этом видео я расскажу о печах для пиццы Хуракан. Многим может показаться, что пиццу можно приготовить в обычном пекарском шкафу. Но это не так. Дело в том, что для приготовления пиццы требуется высокая температура. В пекарском шкафу максимальная температура составляет 270 градусов, которая недостаточно для приготовления пиццы. Кроме того, на скорость достижения необходимой температуры влияет внутренний объем камеры. У печи для пиццы внутренний объем камеры меньше, чем у пекарского шкафа. А значит, печь для пиццы разогреется быстрее. Все печи для пиццы Хурака Имеют компактные размеры, поэтому их удобно использовать на кухнях маленьких размеров Посмотрим на модельный ряд Главное отличие этих моделей друг от друга – это количество камер 30 сантиметров – максимальный диаметр пиццы для модели с одной камерой а пицца диаметром 33 см поместится в модель с двумя камерами. Представленные печи имеют электромеханическую панель управления. Данные модели оснащены термостатом и таймером со звуковым сигналом. Рабочая температура печей для пиццы находится в диапазоне от 60 до 300 градусов Цельсия. Размер выдвижных решеток 360 на 335 мм. Корпуса этих моделей изготовлены из нержавеющей стали. Печи дополнены съемными ручками и поддоном для сбора крошек. Следующий модельный ряд – печи с каменным подом. Под находится внутри камеры и обеспечивается обеспечивает равномерный нагрев продукта. Также под позволяет сохранить продукт теплым в течение длительного времени. Благодаря этому в печах для пиццы можно выпекать хлебобулочные изделия. Максимальный диаметр пиццы для обеих моделей 35 сантиметров. За процессом приготовления можно следить благодаря наличию специальных окошек. Температурный режим печей от 0 до 300 градусов Цельсия. Отдельно расскажу о печи конвейерного типа. Принцип работы конвейерной печи выглядит так. Пицца готовится на движущем конвейере внутри рабочей камеры, внутри которой циркулирует горячий воздух. В результате продукт равномерно пропекается. У конвейерной печи электрическое подключение. Скорость конвейера можно регулировать. Верхняя и нижняя зона нагрева имеют независимое управление благодаря термостатам. Температура внутри печи регулируется в диапазоне от 50 до 300 градусов Цельсия. В этом видеоуроке я рассказал о печах для пиццы Huracan. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях под видео. Меня зовут Сергей, пользуйтесь техникой правильно.